Друзья, я включил запись, вы это все услышали, наверное. Вот у меня просьба, моя обычная просьба ко всем, кроме ведущего, это я, и кроме выступающего, это Пархомов, всем остальным отключить свои микрофоны. Вот, не обижайтесь, вы все будете слышать. Вот, но звуки ваши вот до нас тут не дойдут. Мешать выступающему не будет. Поэтому просьба вот чужого Евмененко, отключить микрофоны свои. Вы все будете слышать. Я то есть формально, собственно, вот Евмененко, я чувствую, не понимает этого. Я его выключаю. Друзья, я начинаю формальную часть нашего вебинара. Вот почему-то все время, к сожалению, это, возможно, с погодой связано. К сожалению, все время информация идет о том, что плохая, плохая проходимость сети. Вот. Но, тем не менее, надеюсь, что будет все нормально в ходе нашего вебинара. Сейчас уже 36 человек. Сегодня 1 декабря 2021 года. Московское время 16 часов 3 минуты. И мы начинаем вебинар номер девять э, осенне-зимней сессии семинара Климова-Зателепина. Вебинаром называем, потому что это в сети. Может быть, когда через Zoom-систему, когда-нибудь, наверное, и в очном виде мы его продолжим, как продолжение семинара Самсоненко Николая Владимировича. Во-первых, хочу поздравить всех с наступившей зимой. Календарной зимой в Москве у нас ночью выпал снег, mm -hmm. и сейчас морозно, где-то минус 2-3 примерно. Ну и это типичная, типичная зимняя погода для декабря. Ну, конечно, в Лос-Анджелесе там, наверное, 25 градусов днем, ну, а вот на европейской части и в Сибири, наверное, у нас в России, наверное, похожая погода. Сегодня доклад Пархомова Александра Георгиевича «Ядерные реакции при низких температурах. Попытки объяснения. Предварительные результаты недавних экспериментов». Я вообще-то не хотел давать обычного своего такого какого-то введения, вот, но... Потому что Ну, Пархомов, Александр Георгиевич, он, по сути дела, один из руководителей нашего семинара, потому что он очень много помогает и очень советует, и практически помогает. Вот поэтому как бы что тут еще можно сказать? Поэтому хотел сразу дать слово, но потом все-таки подумал, что есть некие обстоятельства, в которые хотелось бы. Ну, хочу их озвучить. Они, может быть, помогут нашей аудитории лучше понимать, что мы сегодня услышим. Значит, дело в том, что вот Александр Георгиевич вот с этой, с этой идеей о трансмутации, низкотемпературной трансмутации, он некого механизма низкотемпературной трансмутации, он начал на эту тему... Конечно, размышлять давно, но практическое такое движение у него началось, как я это понимаю, в, 2000, примерно в 2017 году на одной из наших конференций. Вот нашей конференции обычной, ежегодной, которая была сейчас, правда, вот один год мы пропустили. Но там вот очень важный момент был. Дело в том, что это, это там были предложены набор. И компьютерным образом огромное количество разнообразных парных взаимодействий, которые приводят к париже элементов возникающих при низкой энергетике вот этого взаимодействия. Обработан огромный массив. Я честно скажу, я отнесся к этой работе очень холодно тогда, потому что она мне показалась вторичной, потому что она повторяла действия Филиппова и Уруцкоева, Статья примерно 2000 года, в которой вот они эту идею высказали, то есть где-то лет там за 15, за 17, до этого она была высказана. Ну, Пархомов больший массив как бы смотрел, поэтому я как бы, ну, она такая, может быть, не очень такая важная вот с этой точки зрения. Там, обращая внимание, там не было ни в левой части, ни в правой части уравнений, не было нейтрина, ни антинейтрина. Это очень важно. Но вот, по-моему, это было на семинаре у Самсоненко, где-то примерно в 2018 году, один из последних семинаров Самсоненко, очных, там уже Саша высказал вот эту идею такой вот парной, парного взаимодействия, но с участием уже нейтрино. Вот. И вот он эту идею стал вот Саша вообще отличается такой особенностью, он не бросает вопросы, а пытается их довести обычно до какого-то более-менее понятного состояния. И вот сейчас он уже работает, и вот это уже серьезное дополнение к тому, что сделали в свое время Филиппов и Уруцкоев. Кстати, Уруцкоев эту работу свою личную, он ее очень высоко, выше даже, чем взрывы пролочек, он ее оценивал. Вот. Ну а вот в 2020 году уже опубликовано на нашей вот этой заочной конференции Зумовской Александр Георгиевич опубликовал свою работу, в которой уже вот эта идея она активно обсуждается с нейтрино и антинейтрино. Вот и это такое очень интересное направление, очень важное. Вот, ну это основ... основой вот видимо вот этих действий послужило то, что как-то стало все более-более и более распространяться в научной среде идея о том, что нейтрино имеют массу покоя. Ну вот такое вступление я закончила, оно про пять минут продолжалось, и, возможно, участники, может быть, нашей конференции, получше, сегодняшнего вебинара получше поймут и вдумаются в то, о чем будет говорить Пархомов. Саш, я сейчас тебе дам, значит, вот право свою демонстрацию. Да, вот я подключил. Пожалуйста, включай демонстрацию и начинай свою презентацию. Вот, ну, значит, что я хочу... Для начала можно сказать. Вот, по-моему, правильное решение было принято организаторами, что можно выставлять не только такие уже устоявшиеся, хорошо проверенные результаты, но и результаты, которые вот в процессе, которые будут потом уточняться, и вот такие результаты, я сегодня о них расскажу, но сначала, если я прямо с этого начну, я думаю, что многим будет непонятно вообще, откуда что происходит, вот, поэтому я сделаю некоторые введения, которые будут, может быть, достаточно большим, но тогда будет понятно, о чем идет речь и откуда все, что происходит. Вот, ну, вот наша лаборатория, опытно-конструкторская, она работает уже, ну, скоро уже 7 лет. И до этого я еще работал вместе с Юрием Николаевичем Бажутовым, вот. и поэтому накопился достаточно большой, большой опыт работ. И до недавнего времени, до недавнего времени у меня даже не было никаких идей, как это все может происходить. Но вот и эти эксперименты были фактически поиском черной кошки в темной комнате. Но в конце концов накопился все-таки довольно большой опыт, и он позволил сделать некоторые обобщения, на основе которых уже можно было выдвинуть определенную гипотезу, которая может позволяет идти уже так целенаправленно. Но больше всего... Было много всяких экспериментов, но больше всего сделано экспериментов, больше всего, с реакторами никель Ну, всего было таких реакторов испытано более двух сотен. Но, все они вот, примерно были вот, таким образом. Они внутри внутри керамической трубки находится так называемое топливо. Это никель, порошок никеля. Вот это керамическая трубка, окружена нагревателем из вольфрамовой проволоки. Это все находится внутри наружной керамической или кварцевой трубочки. Наполнено это или водородом, или смесью водорода и аргона, чтобы снизить теплопроводность ну что еще? В первых опытах, как и у России, использовался, значит, для того, чтобы насытить никель водородом, использовался алюмиги... алюмогидрид лития, который при определенной температуре разлагался на поверхность порошка никеля, и потом происходило насыщение никеля водородом. ну вот это, видите, вот этот топливо до того, как был, был запущен реактор. Вот эти пушинки – это вот такой никель, который обладает очень большой поверхностью. А это вот крупинки алюмогидридолития. А это вот после работы в реакторе. Вот это вот, значит, вот это вот слитки. Никель, он достиг такой высокой температуры, что он расплавился. Вот он здесь в виде капелек. Ну и здесь вот шлак, это вот то, что осталось от алюмогидридовизии. Ну, потом обычно мы стали использовать, не отказались от, от алюмогидрида, просто освещали газообразным водородом никель. Ну, для этого надо иметь определенную температуру, довольно продолжительное время. Но ну, вся эта технология опубликована, и вы можете прочитать это в соответствующих статьях. Вот. Ну что предполагалось вообще? Ну это еще идет от России, от, Росси, от Пьантели фокарди Ну вроде бы что должно быть? Ну насытили никель водородом. Да, и он стал как-то водород реагировать с никелем. И, ну, нам должна получаться медь, цинк, там и кобальт, ну и в основном, в основном. А, а что на самом деле происходило? Ну вот один из реакторов, допустим, он проработал где-то примерно 40 дней. Ну топливо порошок никеля массой 1,8 десятых грамм но ну, в целом вот он сделан примерно так как это было написано на схеме ну и что в конце концов оказалось оказалось что а, появилась не только вот эти вот медь цинк кобальт а, а на самом деле образовалось огромное количество разнообразных элементов вот здесь Показано нуклиды, содержание которых возросло более чем в 10 раз. Ну вот видите, бора содержание в 40 раз возросло. Что еще? Скандия возросло в 40 раз. В Ванали возросло в 78 раз и так далее. Мышьяка в 100, 102 раза. Серебра в 13, ну, другой зато в 14. Ну, и так далее. Ну, конечно, вот очень много мы видим вольфрама, осмия. Вот вольфрама, рения. но ну, это, значит, можно предположить, что они вышли из спирали, из спирали. 38 раз разные затопы по-разному то есть казалось что все это должно происходить за счет того, что будет меняться изотопный состав никеля, если он реагирует, допустим, с ударом, ничего подобного, оказывается, что изотопный состав никеля в ток до после работы практически не, не, не меняется. А все изменения наблюдаются не, не, не в материалах. Вот. ну вот взять еще реактор, вот этот вот рекордный реактор, который проработал семь месяцев при мощности до тысячи ватт никеля, порядка одного грамма. И что, значит, обычно реакторы, они кончают свою жизнь, когда или трубка рассыпается наружной, и, и, значит, нарушается герметизация, или перегорает нагреватель. но здесь он до, дошел до своего логического завершения, то есть, когда постепенно избыточная мощность спала до нуля, если посмотреть, какая наработалась избыточная энергия, вот видите, к одному атому никеля, который там, значит, это, это уж, конечно, далеко-далеко за пределами возможностей химических реакций, это все на уровне ядерных изменений. Вот. ну что там в этом реакторе получилось, смотрите. Вот значит, здесь, если вот оно все спеклось, и в нем мы видим, ну, помимо никеля, конечно, титан, железо, кобальт, кальций. В трубочке керамической, которая окружает его, мы видим тоже большущий набор элементов, особенно много от 1% содержания варзарства, до 23%. То есть из люминий 23 как бы превратился в какой значит в других местах реактора вот в альфраме обнаружилось довольно много гафния здесь была еще трубочка из корбида кремния нет там наблюдали мы ванадий хром галий ну, в наружной трубочке мы видим галий марганец опять очень много кальция получилось ну хорошо вот видите существенных изменений то есть как бы собственно не никель работает а все это происходит и энерговыделение, образование новых элементов это происходит вот где-то вот снаружи ну и надо сказать что не мы на самом деле это не от уже в самых первых опытах вот видите опыты работа Кучерова и Самосиса Савватиева вот я вижу ее на экранчике вот она тоже слушает нас в самых первых опытах уже было обнаружено огромное количество образований, были обнаружены вот здесь вот вы видите целый список разнообразных Элементов. В этих первых опытах были обнаружены основные свойства явления, которое получило название Лена. Вот здесь они написаны эти свойства. Ну и кроме избыточного тепловыделения, появления множества изначально отсутствующих элементов, появления изотопов изменения за регионство надо было довольно чувствительную аппаратуру использовать, чтобы это обнаружить. ну и некоторые даже слабая радиоактивность была обнаружена. Но, конечно, не такая, какая была бы, если бы это пошло таким образом, как это должно было быть в соответствии с тем, что мы привыкли иметь в ядерной физике. Вот. Ну вот, энергонима. Это знаменитый эксперимент Вачаева и Иванова. Вот здесь мы тоже мы видим, что целый ассортимент появился новых элементов в дистиллированной воде смотрите от отлития до свинца и кроме того вода обогатилась тяжелой водой и даже сверхтяжелой водой. Ну что здесь больше всего появилось, больше всего появилось железо железо. Как она может появиться? Вот напрашивается такая идея, что смотрите, три молекулы воды, если объединяться в одно ядро, как раз и получится железо, но при этом еще нужно добавить 4 электрона. Ну, если, если идут ядерные реакции с участием электронов, это, это реакции слабого ядерного взаимодействия. Если появляются значит, электроны, обязательно они должны уравновешиваться нейтрино или антинейтрино, в зависимости от того, в какой они излучаются. Есть намек на, на то, что в, в этих процессах работают именно слабые взаимодействия. Ну вот еще например, можно привести в качестве примера вот здесь вот показано процент, процент атомов химических элементов, которые образовались при разрыве титановой фольги. Много разнообразных элементов. Ну, вы знаете, конечно, что Леонид Ирбекович, он впервые обратил внимание на то, что на, он видел это в фотопленках, но на самом деле это более широкое явление. Образуются вот такие вот необычные треки, которые, которые он назвал странным излучением. Ну, довольно неудачное название. Но, тем не менее, это название утвердилась и до сих пор широко используется. И все остальное как-то не приживается. Вот. Ну вот, как я уже сказал, это были поиски черной кошки в темной комнате, но, тем не менее, вот накопилась масса экспериментальных результатов, не только в наших опытах, но и, если учесть все другие эксперименты в этой области, можно вот какие-то... Можно сделать... Такие обобщения. Выделить важные особенности Ленда. Первое. Возникновение огромного разнообразия нуклидов не только в топливе, но и в окружающем веществе. Причем преимущественно образуются нуклиды, не обладающие радиоактивностью. Выделение энергии намного превосходящей возможности химических реакций. В процессе Ленар излучаются нейтроны и гамма-излучения, однако интенсивность излучаемой радиации намного порядков ниже, чем при обычных ядерных реакциях. В реакторов появляются необычные треки. Необходим нагрев до температуры порядка 300 градусов по Цельсию, если используется палладий витерий, или 1000 градусов, или, или и выше, если используется никель-водород. И необходима достаточно плотная среда, твердое жидкое вещество или плотная плазма. Вот. Ну, исследуется это явление уже много лет и даже десятилетий. И, конечно, было много найти объяснений. И как-то э, до сих пор не удавалось найти никакого удовлетворительного объяснения. Ну, несколько групп таких объяснений. Значит, сложность в чем основная? В том, что э, чтобы, допустим, э, протон соединился... С никелем или с каким-то другим веществом нужно преодолеть так называемый кулоновский барьер, то есть два положительно заряженных ядра, чтобы они сблизились, надо преодолеть, чтобы они имели достаточно высокую энергию, так как они на малых расстояниях сильно отталкиваются. И только на очень малых расстояниях уже начинают действовать силы. Сильного ядерного взаимодействия, и ядра могут целиваться. Но, тем не менее, вот одна из многочисленных, пожалуй, такие теории, они были связаны с тем, что были поиски того, как протон или дейтрон может преодолеть отурах, и не где-то там в ускорителях, а и вот при таких вот температурах, которые близки к нашим обычным условиям. Так, второе. Протон превращается в нейтрон в ну, нейтрон Синомозом. Протон превращается в нейтрон, а уже для нейтрона нет кулоновского барьера. И этот нейтрон порождает цепочку ядерных трансформаций. Далее. В процессах Лену участвует катализатор, но Мы все знаем вот одну из этих теорий, которую проповедовал Юрий Николаевской частицей. А может, они гипотетические. Вот такая есть теория. Атом переходит в компактное состояние с выделением процесса, как бы атомный процесс. Это вот гидрина, здесь можно вспомнить. Или вот идеи которые пропагандирует Алексей Лоптухов. Вот. И он считает, что вообще здесь никаких ядерных реакций не происходит ну и еще в конце, в конце концов вот ядерные трансформации еще одна такая гипотеза что ядерные трансформации связаны не сильными а слабыми взаимодействиями с участием нейтрино всегда конечно когда смена нейтрина Процессы крайне маловероятны, и к этому относится Мы, ну Когда мы думаем, что там, какие, пытаемся теорию какую-то предложить, то надо гипотезу. надо Эта гипотеза должна объяснять не только какую-то одну сторону, например, то, что выделяется много энергии. А, и учесть также все остальные, чтобы она, эта теория не противоречила другим обнаруженным особенностям. Например, не должна, не должна порождаться очень много жестких ядерных излучений. Ну, вот посмотрим, что происходит, например, вот с первой теорией, когда протон преодолевает куклонский барьер и сливается с ядром. Ну, можно представить себе вот такие реакции. Вернее, они могут, в принципе, происходить, если действительно протон сливается с никелем. Вот. Образуется, допустим, вот, медь, другие изотопы никеля, кобальт, кобальт. Э -э и вот в конце концов здесь образуются стабильные, действительно стабильные элементы, что и на практике мы наблюдаем. Но эти стабильные элементы получаются после того, как целый ряд превращений происходит. Ну, во-первых, значит, когда протон сливается с никелем, обязательно ядро получается не только радиоактивное, но в сильно возбужденном состоянии. То есть тут мы не можем, мы видим, что здесь идут цепочки радиоактивных превращений, причем здесь идет бета-плюс процесс, только, то есть появляются позитроны. Позиционный значит, 511 кэф. Ну, мы, да, действительно, где-то кто-то видел эти, значит, эти кванты, но очень-очень используя крайне чувствительную аппаратуру. То есть, вот это может быть и происходит, но крайне маловероятно. Если бы все процессы были связаны вот, вот с этим, то излучение было очень сильным, и, значит, тем находится рядом с этим. Кроме того, как я покажу далее, были обнаружены лентпроцессов, лент в которых водозород и или вообще не участвуют. А слияние более тяжелых ядер, значит, не более преодолевается. Так что здесь в основном только... И вот второе, второе направление. Протон превращается в нейтрон, для которого клоновского барьера нет. Вот. Ну, всем известно, что нейтрон распадается на протон, электрон и нейтрино, выделяя энергию целых 78 суток мэра. Возможно, возможны обратные реакции, то есть протон реагирует с электроном и образует нейтрон, ну и тут еще должно участвовать нейтрон. Чтобы этот процесс протек, необходимо здесь Энергию, которая, конечно, несопоставима с той энергией, которая обладает частицы при тепловом движении, при энергии там, до нескольких тысяч градусов. Но все-таки были... Созданных теорий, в которых значит, предполагается, что так, такая реакция может пройти идти при значит известной теории Вида Ларсена, там какие-то участвуют тяжелые электроны, или вот еще у нас Александр Владимирович Косарев, вот, сторонник этой гипотезы, вот. Ну, что тут не проходит? Ну, все самое главное то, что вот нейтрон, все, все они связаны с тем, что нейтрон захватывается ядрами окружающей среды. Ну, и там может быть проходить цепочка захватов. В результате чего появляется, возникает комплекс новых элементов. Но, но что, что тут не проходит? Вот, при захвате нейтронов практически всегда излучается очень много гамма-квантов. Вот смотрите, водород, если захватывает нейтрон, получается гамма с энергией 2,23 мл. Никель при захвате стати тепловых нейтронов дают 267 гамма-квантов с энергией до 10 мФ. Алюминий при захвате стати тепловых нейтронов дает 600 гамма-квантов с энергией до 9 мФ. То есть, вот если бы шел такой процесс, то мы бы вообще, вот те люди, которые находились бы рядом, они бы вообще бы живыми не остались, конечно. Но ничего вот этого нет. Ну, единственное, пожалуй, процесс, где не выделяется гамма-кванты при захвате нейтронов, это энальфа-реакция на более, ну, это вот значит такое, пожалуй, исключение, только. Ну вот интересная была еще гипотеза о том, что на самом деле здесь работает не нейтрон, а один нейтрон. Или в вот, динейтроне, как говорил Ратис, у него вот такая идея, что есть, и, так, он и, и соединяется с, с электроном э, при участии нейтрина, и значит, вот не нейтрон он может, значит, субстанция является и, и производит много ядерных изменений. Ну, примерно то же, о чем вот я уже говорил. Но это все тоже не может, не может обходиться без того, чтобы выделялась жесткое, жесткое гамма-излучение. Так что вот эти все теории, по-видимому, являются без... Вот на, на, то, что, на то, что очень много разнообразных нуклидов обратил внимание еще Рускоев вместе с Филипповым, вот когда они еще работали в девяностых начале девяностых годов делать или нет. Да, это уже начало 2000-х годов. Вот они делали свои эксперименты. Они тоже обнаружили, что огромное многообразие нуклидов возникает. Вот. И они пришли к выводу, что такое огромное многообразие нуклидов может возникать только лишь если работают энергетически выгодные перегруппы. В коллективе нуклидов. Вот и об этом Леонид Тербекович докладывал на 25-й нашей конференции. Вот я позаимствовал рисуночек из его значит, доклада. Вот видите, вот эта вот кучка вот этих вот нуклидов, она может… Значит, значит, будет происходить из, из совокупность других более устойчивых нуклидов. Вот. С точки зрения закона сохранения энергии здесь все, все правильно. Значит, если выделяется энергию, значит возникает такая проблема, что вот здесь они совершенно справедливо считаются, что... почему? Ну представим себе, допустим, нунции надо в одном месте, чтобы не не только два ядра оказалось, а что, чтобы еще и было и третье ядро, именно в маловероятно, то что сбегутся куда-то там в одно, в, одно, в одно время множество, множество ядер, Это вообще Выглядит. Но здесь, но здесь так -так -так, такое может быть. Значит, это, это вот такой подход, он справедлив в том случае, если расстояние действия, вот только тогда происходит процесс. Но можешь себе представить, представить следующее, что вот, это каким, каким, да, всех их вместе одновременно. То есть, значит, ну, ну вот так Представим себе два, ну, ну скажем, вот э, э, щелочь и кислоту. Ну, допустим, натриваш и э, какую-нибудь лимонную кислоту. Вот эти порошки, вот, потому что э, э, эти и они не могут реагировать, а вот капнем водичкой, которая вот она вносит, вносит в эту систему вот, то, что объединяет все это вот, и, и лимонная кислота и, и щелочь, допустим, растворяются и они реагируют, и давая соль. Вот. Ну, вот примерно такое же себе можно представить, если что-то такое а вот какие, какие здесь действительно открываются широчайшие возможности, если идут многоядерные взаимодействия? Вот смотрите, вот в наших реакторах широко использовался корунт, то есть алюминий 2О3. Здесь вот как, даже если посмотреть, что может происходить при взаимодействии двух алюминий, уж казалось бы, имеет один Затем одежда кремний, алюминием. Вот сейчас слышно, да? Ну, да, да, сейчас слышно и да и видно и слышно, да. Ага, хорошо. Вот, вот он и выступал. У нас на 25-й конференции с докладом, и вот я позаимствовал такую картинку из его доклада. Значит, в чем тут дело? Гурцкоев и Филиппов пришли к выводу, что вот это огромное многообразие, которое, значит, видели, и они еще задолго до того, как я это увидел, они пришли к выводу, что такое огромное многообразие новых нуклидов может получиться только лишь, когда ре реагирует одновременно много-много нуклидов, что это они могут возникать в результате много ядерных реакций. Вот видите, если, ну, конечно, при условии, что это является энерговыгодным. Вот такая вот картинка, то есть из более легких элементов и вот путем перетасовки нуклонов из более легких элементов получается совокупность элементов более тяжелых. То есть тут Дефект массы, поэтому все это энергетически может происходить. Никакого противоречия с законом сохранения энергии тут нет. Но в чем тут проблема? она бы... Оно бы все хорошо, но мешает делать. дело в том, что многоядерные реакции, вообще-то, они крайне маловероятны и считается, что они вообще невозможны. Но почему это? Потому что вот если мы возьмем две частицы, которые должны взаимодействовать, то они могут столкнуться, могут приблизиться на достаточно близкое расстояние, ну, например, в результате теплового движения или в результате того, что они были ускорены в ускорителях. Это, значит, процесс он идет, он широко используется, но как представить себе, что в одном месте сойдутся не, не две частицы, а три частицы или даже больше частиц, это уже практически такое вообразить невозможно и это считается что именно вот такие многоядерные взаимодействия нужны но как тут как можно тут что может помочь решению этой проблемы ну, дело в том что не обязательно вот это вот все происходит когда взаимодействует частицы с короткой, с короткой с, с областью взаимодействия. Вот они, действительно, эти частицы не, не могут взаимодействовать одновременно. Но представим себе, что существует некое взаимодействие, которое охватывает вообще весь одновременно, весь этот коллектив частиц. Тогда вот они могут взаимодействовать. Ну, вот я привел такой пример, может быть, вы расслышали или не расслышали, что вот представим себе два химических элемента, два, два химических вещества. Ну, допустим, кислоту и щелочь. Ну, скажем, порошок, возьмем порошок натри и, скажем, порошок лимонной кислоты. Если мы, если мы смешаем их, просто вот эти порошки, то никакой реакции не будет, потому что эта, каждая крупинка она находится отдельно от другой. А если мы капнем вот на, это, на эту вот смесь капелькой воды, то сразу пойдет химическая реакция, потому что растворяется кислота, растворяется щелочь, это сказать, перемешивается и происходит химическая реакция. Вот что-то такое можно себе представить, что может происходить на ядерном уровне. А вот это вот э -э, здесь демонстрируются огромные возможности, которые открываются, когда начинают э -э, работать вот такие многоядерные реакции. Вот даже вот то, что происходит, допустим, в корундовых трубках алюминий 2О3, уже даже вот в этом моноизотопном алюминии, когда реагирует алюминий даже с алюминием, то может быть много-много различных, возникать новых элементов. С -с -с Энергетически выгодно, и поэтому, в принципе, в принципе это может происходить. Возможно, реакции также кислорода с кислородом, кислорода с алюминием. И в итоге значит, мы видим, что можно, в коронде могут появляться железо, кальций, анализы вот этих вот этих того, что получается в наших реакциях корундовых трубках показывает, что значительно возрастает концентрация именно этих элементов после пребывания корунда в работающем реакции. Ну вот можно посмотреть, какие могут происходить реакции в никеле с насыщенным водородом. Но здесь мы видим, что вот эти вот реакции, они могут происходить... Особенно хорошо, если мы видим вот множество возникающих значит, нуклидов, никель, другие затопы никеля, железа, медь, никель, медь, кобальт. Но ну, ну, здесь довольно, я бы сказал, ограниченный набор элементов, что мы на самом деле видим, Это анализируем топливо, вот само топливо в реакторе, не оболочку вокруг этого топлива само а само топливо. А, а, вот, а вот что может происходить вот что может происходить в альфраме в альфраме вообще происходить может быть а, а, а, огромные более соплиды в ядрах вольфрама. вот видите что может получаться ртуть свинец платина гафний ОСМИ, ну и другие элементы. Ну, кстати, у Гафни мы видели, когда анализировали э, э, вольфрам, Вольфрамовую спираль, после того, как реактор прекращал свою работу. Вот. Ну, важно отметить, что вот здесь вот реакции с электронами, важно отметить взаимодействие с участием нейтрина. Но здесь нейтрина не опущены, но они в каждой из этих реакций, где есть электроны, они просто подразумеваются. Без этого ничего происходить быть не может. Вот. Ну, уже выдвинуто несколько идеи о том, каким же образом могут происходить многоядерные трансформации. Вот. Но прежде всего вот Рускоев и ряд других авторов, они предполагают, что здесь работают магнитные монополии. Да, действительно, вот магнитный монополь Лошака он имеет довольно значительные размеры, и он может, поскольку у них небольшая масса, они могут легко генерироваться даже при соударениях частиц веществ. Вещества. Ну, еще можно вспомнить вот, капсулы с трансплататорами, вот Мушинский это проповедовал, магнитоторы, электрические кластеры, вот, дубовик. Ну, а я вот, значит, занимаюсь гипотезой о, о роли нейтрино ультранизских энергий. Ну, здесь уже об этом подробно, подробно говорить, конечно, я не смогу, но все это можно прочитать. Уже опубликовано достаточно много статей, и вот особенно вот я рекомендую сборник работ «Проблемы холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии» материалы 26 й российской конференции. Вот вышла вот такая вот опубликована книжечка «Сборник трудов». Вы можете ее выписать и получить к себе домой. Ну, еще вот есть публикации в журнале ЖФНН и в журнале RENCID, причем эти публикации, они как на русском, так и на английском языке, вот можете с ними ознакомиться. Вот, ну, а вот почему, почему вот нейтрино? Вот нейтрино именно это то, что может охватить взаимодействием а, огромные а, коллективы частиц одновременно область известно что размер области взаимодействия определяется длиной волны де Броюля а вот у нейтрино вот смотрим цветом показано что как как это будет происходить, если масса нейтрино один электрон вольт, а синим это как будет происходить, если масса нейтрина равна нулевую. Сейчас вот, значит, пока еще твердо не установлено, какая величина у массы нейтрина. Ну, в пределах от нуля до электронного вольта. Наиболее вероятным пределом считается пока 0,28 электрон вольт. Значит, ну, на самом деле это для того, чтобы вот, для нашего обсуждения это не, не принципиальное значение имеет. Вот смотрите, если если нейтрина имеет энергию, ну, порядка гигаэлектрон вольт, то размер области взаимодействия она меньше, меньше размеров нуклонов. То есть взаимодействовать нейтрино может только с одним нуклоном. Вот. Если, если порядка там, нескольких сотен мегаэлектрон-вольт, то э, взаимодействовать уже может нейтрином совсем с ядром, э, с атомным ядром. А вот если мы с ним будем понижать понижать энергию нейтрина при более низких энергиях, вот порядка 10 килоэлектронвольт, уже область взаимодействия нейтрина она превышает размеры атомов. И снижаясь ниже еще, мы видим, что область взаимодействия она становится еще больше. А вот если мы снизимся до, скажем, температуры частиц, при тепловом движении, при комнатной температуре, мы видим, что здесь уже область взаимодействия, она вот простирается, охватывает 10, может быть, в 11-е, 10 12 атомов. такой вот именно, то есть получается, что нейтрино очень низких энергий – это именно то, что требуется для того, чтобы охватывать взаимодействием огромное число частиц одновременно, и там могут происходить. Такие вот ядерные изменения, много ядерные изменения. Теперь, ну это да, да хорошо, но откуда же, могут, откуда же могут взяться такие вот нейтрино, их, поскольку взаимодействие взаимодействие они слабо, их должно быть очень много. Вот. Но оказывается, что ну тут можно не трудно понять, откуда они могут взяться. Вот. Частицы, известно, что при столкновениях частиц могут рождаться частицы, частицы и античастицы, если для этого достаточно энергии. Ну, это широко используется в ускорителях. Значит, понятно, что практически все ускорители, которые, до которых получаются новые частицы, они работают именно на этом принципе. Ну, а вот у нас, смотрите, если энергия нейтрина и антинейтрина меньше 0,28 электрон вольта, то они действительно могут образовываться уже не в каких-то искорителях, а просто при столкновении частиц вещества, при, при их тепловом движении. Вот смотрите, вот видите, что мы можем увидеть вот на этом графике долю частиц, энергия, которая больше полэлектронвольта. То есть вот энергия, которая достаточна для рождения нейтрина или антинейтрина, если у них вот такая маленькая энергия. При комнатной температуре, значит, доли таких частиц, хоть ничтожно мала. Вот при температуре где-то полторы тысячи пальтерий, мы уже видим, что такие частицы появляются, а при 2000 градусах уже их 10% таких частиц, ну а при более высоких температурах их еще больше. А таких столкновений очень-очень много, особенно особенно много столкновений в металлах электронов с атом ионами. Вот их можно посчитать, что их происходит 10-36 столкновений в секунду в одном кубическом сантиметре металла. Поэтому можно сказать, представить себе, что хотя бы даже вероятность того, что возникают нейтрино и антинейтрино, невелика все равно может, может, может получиться очень много значит, этих частиц и которые потом будут вступать в ядерные реакции обратного бета-распада или вот таких, в такие многоядерные реакции и вызывать значит, вот те изменения, которые мы наблюдаем в наших реакторах. Ну, вот здесь вот Значит, обобщается то, что может дать вот эта гипотеза об участии нейтрин в ядерных трансформациях. Она позволяет объяснить необходимость нагрева до температуры порядка тысячи градусов по Цельсию и выше, то есть сообщение частицам вещества и энергии не меньше десятых долей электрон -вольта. Второе. Объясняет необходимость достаточно плотной среды. Ну и, конечно, объясняет возникновение большого разнообразия нуклидов не только в топливе, но и в окружающем веществе. Ну и, значит, можно также объяснить отсутствие или очень маленькую интенсивность жестких ядерных излучений. Ну, еще важно отметить, что в ядерных преобразованиях с участием нейтрина нет проблемы колоновского барьера, там все происходит иначе. Ну вот. ну вот, выводом из этой гипотезы является то, что металл является, если их достаточно хорошо разогреть, является источником агента, который будет происходить, который будет давать в окружающем веществе избыточное тепловыделение и... Значит, порождать изначально отсутствующие химические элементы. Вот так был сделан целый ряд экспериментов такого рода. Значит, вот простейшим устройством, в котором, в котором есть металл при очень высокой температуре, являются лампы накаливания. Их очень удобно использовать для этих целей. Вот, вот эти, об этих экспериментах вы можете узнать опять-таки из вот, сборника значит, трудов нашей конференции, ну и из тех статей, которые вы можете увидеть в моей презентации, которые я демонстрировал Вот один из экспериментов. Галогенная лампа накаливания находится внутри цилиндрического контейнера из нержавеющей стали. Имеющие две стенки, между которыми которые можно наполнять различными веществами. Вот, значит, вот эта вот лампочка, и она окружена цилиндрическим контейнером. И для того, чтобы узнать, сколько тепловой энергии выделяется из этого реактора, был использован проточный воздушный калориметр. Этот калориметр калибровочные измерения показывают, что он позволяет определять мощность тепловыделения с ошибкой не более 3%. Ну что мы видим? Вот если мы постепенно нагреваем пустой контейнер, вот то при температурах ниже 2000 градусов тепловой коэффициент равен практически единице. То есть тепла выделяется ровно столько, сколько поглощается электроэнергией. И даже на пустом контейнере, если температура поднимается до 2200 градусов и больше, начинается выделение избыточной энергии. То есть энергии тепла получается больше, чем потребляется электроэнергия. Если мы пустой контейнер наполняем вот таким веществом, тетраборатом лития, то мы увидим, что тоже при температурах ниже 2000 градусов нет никакого избыточного тепла. Сколько электроэнергии потребляется, столько выделяется тепла. А при температуре 200, 2200 градусов и больше тепла выделяется значительно больше. И больше, чем при пустом контейнере. Вот, вплоть до полутора превышения в полтора раза. Но при более высоких температурах нити накала тепловой коэффициент начинает уменьшаться. Ну, с чем это связано? С тем, что значит, избыточного тепла выделяется больше, но в то же время значительно значительно быстрее начинается отбор тепла в результате теплового излучения. Потери на тепловое излучение растут пропорционально четвертой степени, а избыточное тепло растет медленнее. Да, вот что интересно, обратите внимание, что вот в этом веществе нет водорода. И в пустом контейнере тоже нет водорода. Тем не менее, тем не менее вот эффект довольно значительный наблюдается. Вот еще один эксперимент. Вот такая же тоже 300-ваттная галогенная лампа была обернута лентой из сплава свинецового. Но ну, если включить эту лампу, конечно, этот сплав тут же расплавится, но чтобы он не расплавлялся, это, значит, эта лампа погружалась в воду, и вода эта циркулировала и охлаждалась, и таким образом значит, темпер... она не закипала, и температура была значительно меньше температуры плавления вот этого сплава. Но здесь, значит, этот опыт предполагал, значит, найти, обнаружить, обнаружить изменения элементного состава, поэтому продолжительность опыта была 40 часов, и вот что получилось в результате. Вот смотрите, это анализ, анализ химического состава, происходил двумя методами. Методами рентгенофлюоресцентным и методом МАК-спектральным icp и, значит, CRF. Так, ну вот смотрите, тут не будем... У нас нет времени подробно все это рассматривать, но совершенно очевидно, что особенно сильно возросло содержание лития, бора, натрия, калия, алюминия, кадмия, железа, кальция, кобальты, серебра, вольфрама и висмута. Здесь можно отметить, что в этих ядерных трансформациях водород тоже не участвует. Хотя, хотя вот около вокруг, вокруг находится вода, в которой содержится много водорода, но этот водород мог бы проникнуть только, в, мог бы как-то отразиться на процессах, на самой поверхности вещества. Но вот метод ICPMS, он предполагает анализ усредненный. То есть в глубине вещества. Но там тоже происходит, происходит аналогичные изменения. Ну и возникла мысль о том, что можно изменить конструкцию реактора в соответствии вот с таким представлением, что металлы являются источником, скаленные металлы являются источником из некого агента, который влияет на процессы, вызывает процессы Лерн, Лерн в окружающем веществе. То есть раньше просто грелось топливо, а теперь достаточно нагревать, оказывается, что можно нагреть металл, окружив его теплоизоляцией. Эта теплоизоляция позволяет сделать нагрев с небольшими затратами энергии, а топливо, то, что мы называем топливо, можно расположить на периферии, и таким образом будет, можно обеспечить интенсивный тепло, теплоотвод. Вот. Значит, вот такой, такой реактор, Такие, несколько таких реакторов было сделано. Вот один из таких реакторов... здесь в качестве нагревателя использована трубочка из карбита кремния, который позволяет нагревать до очень высоких температур внутри, находился порошок пальфрама. Значит, далее шла... это была теплоизоляции, спористой или которая была насыщена водородом. Вот. И, значит, все это было заполнено смесью аргона и водорода. И, значит, вот происходил постепенный нагрев. Этого, нагрев. Видим, как вот и в других случаях нагрев при, температу... при низких температурах тепловой коэффициент практически равен единице, то есть нет никакого избыточного тепла. Далее при температуре вот 1200 градусов уже заметно избыточное тепловыделение, и, соответственно, появляется тепловой коэффициент, становится больше единицы. Вот. И избыточное тепловыделение нарастает по мере роста температуры вплоть до 1600 градусов, Но, а тепловой коэффициент опять-таки начинает при какой-то температуре, начинает с замедлением роста, ну, вероятно из-за того, что очень, очень быстро начинает нарастать потери на тепловое излучение. Ну это наконец, но ну, а вот то, что я сейчас о чем сказал об этом, это носили, все это вы найти, можете найти в публикациях и подробно с этим ознакомиться. Ну вот несколько слов о последних экспериментах, которые, значит, были сделаны. С с использованием вот такого специального реактора, который был сделан для того, чтобы можно было разнообразные эксперименты делать. Этот реактор значит, имеет такую же галогенную лампу, вот, о которой я уже говорил. Эта галогенная лампа находится в кварцевой трубе, через которую прокачивается дистиллированная вода. И вода охлаждается, проходя через теплообменник. Ну, поскольку эта вот трубочка находится в воде, а не в воздухе, то для достижения достаточно высокой температуры нити накаливания приходится повышать напряжение питания на лампе, но ну, в данном случае до 320 вольт снаружи кварцевая труба обернута алюминиевой фольгой. Для того, чтобы ну, не ослеплять, чтобы оператор не был ослеплен очень ярким светом. И чтобы не этот свет, яркий свет не влиял на значит, те устройства, которые будут расположены около этого реактора. Особенность этого реактора в том, что он может работать непрерывно на протяжении многих суток. Причем температура около реактора остается близкой комнатной, комнатной. Но этот реактор, в частности, использовался в качестве источника странного излучения. Вот здесь мы работали совместно с Жигаловым. Ну и для исследования эффектов близко расположенных объектов. Вот этот реактор более... Таком... Он... В крупном плане из протекающая вода, кварцевая труба снаружи, ну, алюминиевая фольга. Ну, и, и вот снаружи мы располагали контейнер с, с, с веществом, которое, которое надо было исследовать. Ну и в контейнере находился термистер для того, чтобы можно было измерять температуру. Ну, ну, что происходит, когда мы включаем лампу и когда происходит, когда происходит выделение тепла в контейнере? Ну, понятно, что и прирост температуры, он прям пропорционален мощности тепловыделению, длительности нагрева, ну и суммарной теплоемкости контейнера и вещества, которые сюда насыпаны. Ну, это это идеально. реально одновременно происходит охлаждение. Поэтому вот когда лампа включена происходит быстрый быстрый нагрев, ну, температуры несколько меньше, чем предельные, предельная, которая вот здесь вот обозначена. Ну и после выключения лампы происходит постепенное постепенное охлаждение. Ну, и мы смотрим, значит, перепад температуры между тем, как до включения лампы и что произошло в момент выключения лампы. Ну, вот здесь вот показано, ну, вот здесь вот много-много, значит, веществ было испытано. но ну, здесь для некоторых веществ... Подробно показано, какие, какая масса контейнер, какая масса вещества, какие здесь удельные теплоемкости, какие значит, суммарные теплоемкости. Вот. И как перепад температуры за минуту нагрева. Вот, видите, вот эффекты, они довольно большие. Какие-то ничтожные доли градуса, вот в пределах от 5 где-то до 8 градусов. Потом мы находим суммарную мощность тепловыделения. И вычитаем из них, вычитаем мощность тепловыделения, которая происходит в контейнере. И получаем то, что какое тепло выделяется, связано только с тепловыделением в веществе. Ну, для того, чтобы было наглядно, вот было... Вот титан был принят в качестве такого некого эталона, и можно смотреть, какое тепло какие вещества значит, лучше, какие хуже, легко найти вот эти вот соотношения. Вот. но здесь, конечно, очень много всего, но... Что можно заметить и что, как бы, может быть, противоречит нашим э, э, таким предубеждениям, которые мы имели. Ну, например, относительно дейтерия и водорода. Оказывается, что, э, что дейтерий и водород, они дают примерно одинаковый эффект. Даже, даже вот легкая вода, она э, больше тепловой эффект дает, чем тяжелая вода. Вот. Ну, вот видите, что вот тяжелые, тяжелые металлы, особенно вольфрам, вот свинец, они дают небольшой, небольшой тепловой эффект на единицу массы. Значительно больший тепловой эффект дают в вот, 20-20 раз больше дают э, вещества, которые они, имеют не, не низкий атомный вес. Литий, значит, бор, кремний, углерод, бериллий, вот эти элементы, они значительно лучше работают. Но ну, это вот на единицу массы, но фактически это означает, что, значит, это можно и считать, что тепловой эффект, вот избыточное тепло на, на, на один нуклон, потому что вообще масса, она определяется практически полностью массой нуклонов. Вот. Таким образом, вот видите, можно сделать вывод, что вот нить, раскаленная нить, она излучает нечто, что, что выделяет тепло. Что выделяет избыточное тепло. Ну, что делать? Ну, запроси ведущего. Чего? Перерыв конференции попроси. Все слышно, И... все слышно. Все слышно? Да? Да. А, а говорят не как слышно. Ну угу. вот, Ну, что продолжать? А я уже собираюсь не продолжать, а завершать. Давайте вот сделаем выводы. Одной из наиболее характерных особенностей Ленр является огромное разнообразие возникающих нуклидов. Объяснить это многообразие можно, предположив многоядерный характер происходящих трансформаций. Многоядерные преобразования, возможно, происходят в результате слабых взаимодействий с участием нейтрино очень низких энергий. Нейтрино очень низких энергий могут возникать при столкновении к частиц вещества в процессе их теплового движения. Особенно эффективно при столкновениях электронов с атомами в металлах. Эксперименты показывают, что действительно раскаленные металлы порождают излучение, вызывающее тепловыделение в окружающем веществе и ядерные трансмутации. Наиболее эффективно эти процессы происходят в легких элементах – водороде, литии, боре и углероде. Ну вот спасибо, хоть и не все. Так гладко прошло, но надеюсь, хоть что-то вы уловили из того, что я рассказал. Спасибо.